Вы тратите много денег на рекламу, но не знаете, какой источник приносит прибыль, а какой нет. Ваши подрядчики тратят много времени на внесение правок в контекстную рекламу Яндекс Директа из-за медленного интерфейса, а Вы за это переплачиваете им? Мы тоже столкнулись с этими проблемами и разработали онлайн-платформу, которая помогает определить, как эффективно тратить деньги и экономить на рекламе до 50% а Автоматизация массовых изменений в Яндекс.Директе в два с половиной раза ускоряет работу и быстрее приносит результат. Платформа Контекст Драйвер включает сквозную аналитику, управление ставками и автоматизацию массовых изменений. Сквозная аналитика позволяет в едином интерфейсе связать данные по всем входящим каналам, данные из CRM и данные из аналитической системы Google Analytics. После подключения вы получите индикаторы вашего бизнеса в виде отчетов и сможете оперативно реагировать на изменения показателей. Наши клиенты, работая с нами, достигли экономии до 50%. Вам надоело переплачивать за клик в Яндекс.Директ и при этом не всегда попадать на нужную позицию и не получать нужный объем трафика? Мы разработали бидер, который будет автоматически управлять аукционной ставкой с учетом списываемой, а вы будете находиться на нужной позиции, не переплачивая за клики. Экономия после подключения — до 20%. Представьте, что вам нужно поменять 50 тысяч объявлений по определенному критерию или внести правки в 400 компаний по сложной логике. С нашим сервисом все это можно сделать в один клик. Эти и другие автоматизированные функции для работы с Яндекс.Директом доступны уже сегодня благодаря нам.